Никол Пашинян слинял. В очередной раз. Назвал это самоизоляцией и оказался в правительственной даче на Севане. Вместе с Акопян. Сперва он сбежал от армии, потом 1 марта 2008 года, когда все замутил и вот теперь, от коронавируса. Введенное сейчас чрезвычайное положение, правильно, но запоздало. Пока угроза коронавируса не увеличилась в разы, Никол не сдвинулся с места. Никол самоизолировался от коронавируса. Сначала он заявил в духе храброго армянина, мол, «Щей он пес, этот коронавирус, чтобы нам помешать, но сейчас испугался, подобно собаке, и самоизолировался». Цитата Никол Пашиняна. «Армения мой очаг, народ, моя семья». Пашинян слинял. Теперь его очагом является дача на Сиване. А народ больше не его семья. Теперь он сваливает все на тот же народ, который облапошенный Кочаряном, Саркисьяном, кричал в свое время, Миацум. Кстати, в плане драпания у Никола ничего не изменилось. В молодости он слинял от армии. Он подвел людей под монастырь и ретировался, также 1 марта 2008 года, оставив за собой 10 жертв и сотни раненых. Ветеровавшись, Никола отправил верящим ему погосам очередной сердечный привет. Сердечный привет от Харутина Зимзимова. Что же он предпримет дальше, уже несущественно. Он доказал, что подвергает людей, тех, кто в очередной раз поверил сказкам своих правителей, угрозе, избегает. Европану сейфакан шахи таркетс. Европану сейфакан шахи таркетс. Европану сейфакан шахи таркетс. На ход зернет аборини хан рахве ев карос. За вируса, гриппинн ман вируса, почем як чья сумет вируса хачели, Чья собака была этот коронавирус? Тьфу, тьфу, тьфу. Не спасло Пашиняна.